мои дорогие, любимые, мои близкие и мои коллеги. Благодаря вам в этом году, вашей поддержке, вашим рекомендациям, вашим советам, вашим пинкам, в конце концов, я достигла большего, чем даже ожидала, чем планировала. Я стала предпринимателем, консультантом, брокером, успешно продвигала свои проекты, помогала идти к своим целям. И теперь я хочу идти дальше. И надеюсь, в ближайшие 3-5 лет я буду заниматься тем бизнесом, который, если я себе выбрала новый, и 17 год будет для меня совершенно другим, Пусть исполнится ваши цели, ваши желания. Главное, не останавливайтесь. Главное, ловите любой вогнулик, который вам представляет судьба И пусть у вас тоже...